Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием ⁇ привет! Ну, мы начинаем. Может, это шестиугольник. Или кружка. Или стиральная Может, машина. Может, это розетка. Или телефон. Это же стереосистема. Я тут. Кто... Наушники. Может, это качели. Это же наушники. Нижняя бейсболка, какая у меня Может, это линия Это же нижняя белья Бейсбол Может, это круг Это же бейсбол Это же уличный фонарь Может. Может Это ухо Или завиток Или змея Или верблюд Может это медведь Или виноград или собака. Увы, у меня нет никаких идей, может это садовый шланг или пруд или ботинок, может это мозг или бассейн или камуфляж, даже не догадываюсь, что вы рисуете, может это ураган Увы, у а -а -а. меня нет никаких идей. Стейк. Я пытался такой нарисовать, mm -hmm. надо было еще открыть и как топ. Спички. Это же спички. Молодец. Бабочка. Может, это торшер. Это же бабочка. Кусики, сердце. Может, это ухо. Это же сердце. Молния. Oh, yeah. Может это лестница или ступня или нос? Может это шляпа или шлем? Может это нос или лестница? Это желание? Может это ноготь или стежки? Это же паук Может, это гантель Или кухонная плита Или браслет Может, это горох Или камуфляж Или клавиатура Или ежевика Увы, у меня нет никаких идей как бы еще какие-то сладкие. Давайте мы закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк.